Меня зовут Роман Малуев. Я чемпион сурдолимпи... серебряный призер Сурдолимпийских игр, чемпионата Европы, серебряный призер, а также чемпионата мира, серебряный призер. С первого класса по четвертый учился в обычной массовой школе э, почувствовал снижение слуха, ухудшение, уже не смог понимать э, речь какую-то, поэтому с 4 класса его перевели в Пятигорскую школу специализированную. Там уже появились э, ребята, вот, которые не слышат, он стал больше общаться жестами и уже э, стал заниматься э, спортом, как-то увлекаться, потому что до этого его это мало интересовало. Ну, любительский футбол был, потому что работал какая-то, да, обычный человек ничем так серьезно не увлекался. Больше нигде не учился, мама сказала не надо, но ну, она не пошел. Относился к жизни, без, ну, не то чтобы безответственно, но какие-то интересы были разносторонние, как бы не было серьезных увлечений ничем. Ремонтом занимался, укладывал плитку, ну, работал, кормил семью, зарабатывал деньги. Жена тоже плохо слышит, дочка слабослышащая. Дочке сейчас год и 9. Живем пока с родителями жены. Предложил один человек ребятам собраться, заняться спортом, гамболом. Все подумали и не знали, представления не имели, что это такое гандбол, но решили попробовать, начали заниматься. После месяца двух тренировок начали понимать, иметь представление, что это такое. Появился интерес, сказали, что вы можете участвовать в каких-то соревнованиях, у вас, возможно, какое-то будущее. Поэтому я бросила работу и подался в спорт. Сначала без зарплаты занимались, были просто тренировки, работали. С 2012 года начал заниматься. В 2013 году первая поездка была в Болгарию. Заняли пятое место, но все равно было интересно узнать, что у глухих есть возможность заниматься спортом. Мы начали серьезно тренироваться. А Благодаря спорту уже я почувствовал, что у меня есть какое-то будущее, какой-то интерес, что это не просто, это как бы все серьезно. Поэтому целенаправленно стал этим заниматься, бросил работу постарался, чтобы в команде было все хорошо, чтобы ребята сыгрывались, чтобы команда была достаточно развита. Роман, Роман в принципе, лидер. Он, по, по сути своей, в общем-то, лидер. Он как связующее звено. Потому что, как центральный игрок, он организует все это нападение. Через него идет вот этот контакт. Потому что мы, у нас есть договор, что он постоянно со мной на контакте глазами. С опытом у него приходит понимание как игрока, что он должен тренера слушать. Но это опять-таки на доверии. То есть если он чувствует, что тренер ему что-то правильное подсказывает, он будет слушать. В 2004 году был чемпионат мира в Турции. Было достаточно интересно, играли, но было тяжело. Уже какой-то уровень появился, заняли четвертое место. Мы все равно попытались добиться каких-то лучших результатов. В 2015 году на товарищеской игре в Дании сыграли с другими командами и заняли уже третье место. Почувствовали, что мы можем играть, что, что да, уровень растет. Мы поняли, что надо заниматься более ответственно, к этому подходить. И стали уже усиленно тренироваться. У него сейчас идет дальше. Вот он, он все растет и растет. Потому что предела какого-то не существует в совершенствовании там, техники и так далее. Пока далеких планов не строю, сейчас стараюсь серьезно заниматься, чтобы получить именно золото на соревнованиях. И как бы в семье себя посвящает ребенку, дочери. Ну, никогда не сдаваться, во-первых, идти к своей цели, несмотря ни на что. Какие-то ограничения даже есть физические или возможностей каких-то нет. У человека должно все получиться, если он будет идти к своей цели. Без спорта я уже себя не представляю. А дальше тебе спорт помогает э, работать над собой, сконцентрироваться, сосредоточиться, чтобы в жизни дальше ты уже шел то же самое, преодолевая какие-то трудности. Да, это жизнь такая. Какие-то могут возникать трудности. Идти, не сдаваться. Вот мы стараемся их как бы, ну я стараюсь, вот молодежь это которая еще не, не понимает этого, да, как-то вот их направить, сосредоточить, чтобы они работали над собой, чтобы они учились и развивались.